Всем привет дорогие друзья, очередной обзор аэродропа который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars выполняя простые задания. Данный токен будет торговаться в июне, дата пока что не назначена, также на старт торгов станет доступен фарминг и памп. Как видите статистика у меня по заданиям отличная, отклоненных нет, но за исключением за проверку пользователей Тут без ошибок никак. Что-то да и не получается верно выполнять, проверять. Здесь у нас сегодняшняя статистика как всегда хромает. Есть лекарства от этого. Цена 10 копеек. Своп. Дополнительный своп делаем. 10 копеек. Переходим обратно во вкладку Airdrop. И статистика у нас выпрямляется. Выполняйте задание, пользуйтесь случаем, раз пока что Airdrop не остановили. У каждого задания есть свое описание. Нажмите кнопку выполнить. Перейдете на страницу с инструкцией. Это поле для вводов ответов, где необходимо Тут у нас вводим код от Telegram-бота. Где-то запрашиваю ссылку. И обязательно жмем кнопку «Проверьте получить». Так мы подтвердим выполнение заданий и отправку его на проверку. Задание легкие. Трейд, своп. Я делаю на 10 копеек. Раздел «Дефи». Выбираю пару USDT, рубль, только что вам показал, для обновления статистики. А трейд, рубль, трон. Выбрал эту монету, потому что я играю в DICE, на этот токен. Там сумма копеечная, делаю несколько нажатий, больше 10 точно, что боже наверняка. Сначала выполняю, потом захожу сюда и нажимаю кнопку «Проверить и получить» по всем, что уже выполнено. Присоединяйтесь, ссылка будет на регистрацию в описании под видео. А для мобильных устройств можете использовать QR-код. Регистрация за одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата без кис. На этом у меня все. Всем пока.